Uh, недавно прошел очередной тур каких-то выборов. Uh, кто-то пришел и проголосовал, кто-то нет. Uh, кто-то ходит на занятия каждый день, кто-то нет. Uh, кто-то считает, что он очень важный работник на своей работе, а кто-то считает, что без него вполне могут обойтись. И он туда ходит, получает зарплату. К чему я? Когда-то мы сами решили, что мы пустое место. Без нас разберутся. Без нас все и так выяснят. И знаете, наверное, в большинстве случаев это действительно так. Однако есть места, где без нас не разберутся и без нас ничего не выяснят. Например, это семья. Кто-то совсем не создал семью. Ну что же, я ж пустое место, я же ничего не решаю. Кто-то не смог подойти к той девушке, которая нравится. А я ей не понравлюсь, я же ее недостоин. Кто-то не смог сказать своим любимым самые главные слова. Кто-то не смог устроиться на ту работу, которую хотел. Я же не достоин. Сначала мы сами говорим о том, что мы пустое место. Да, конечно, мы говорим не такими словами. И вообще мы не говорим. А мы просто думаем, что мы винтики, в большом механизме, от нас ничего не зависит. И я никто и звать меня никак. Если вас звать никак, тогда почему же вы хотите каких-то достижений, каких-то открытий, какой-то хорошей, интересной, бурной жизни? Вы же никто, и звать вас никак. И возникает простой вопрос. Наверное, он настолько же простой, насколько и сложный. А зачем вы в этой жизни? Если вы никто и звать вас никак, вы действительно думаете, что Вселенная привела вас сюда, в эту жизнь, для того, чтобы ничего не было? Каждый сам решает, кто он такой. И счастье, когда человек знает, кто он, знает, что он делает, и знает, зачем он тут. Да. Это человек сам себе это выдумал, но не выдумав это, человеку сложно. А, наше сознание всегда все хочет объяснить. Оно настолько сильно это хочет, что оно всегда это делает. И даже фраза о том, что я пустое место, это объяснение каких-то наших неудач, каких-то наших действий и так далее. Как и любые вещи, это может стать привычкой. Но если я привык быть пустым местом, то я привык к тому, что меня не замечают. Я привык к тому, что меня нет. Фильмы про зомби есть достаточно давно. И почему-то мы считаем, что для того, чтобы стать зомби, нужно очень много условий. А чем отличаются люди «никто» от этих зомби? Чем отличаются люди, у которых э, на вопрос «как дела?» ответ «нормально». Чем отличаются люди, у которых э, вопрос «что ты делаешь?» э, – «дом, семья, работа». Часто слово «семья» вообще не употребляется. «День сурка» – это фильм, который вышел в свет много лет назад. И если вы помните, герой фильма выходит из этого «Дня сурка», только влюбившись и влюбив в себя интересную женщину. Любовь помогла ему выйти из этого состояния. А что помогает вам выйти? Или у вас уже нет желания выходить из этого дня сурка? Я же никто, и звать меня никак. Родители меня не ценят, а друзья меня не уважают, а девушки меня не любят. Вы же пустое место. Вы любите пустое место? Посмотрите вокруг себя, найдите пустое место». Подумайте, каково ваше отношение к нему? Вы знаете, проводили эксперимент и показывали пятьдесят картин детям. А те, кто любил живопись, запомнили от сорока до пятидесяти картин. Те, кто не любил живопись, запомнили от тридцати до двадцати пяти картин. А те, кому было все равно, запомнили картин меньше десятка. А к пустому месту действительно относятся равнодушно. И вам очень сильно повезло, если рядом с пустым местом, которым вы себя считаете, кто-то есть. Когда мне говорят о том, что... Его не любят, его не ценят и остальное прочее. Я всегда начинаю с очень простой фразы. А как вы к себе относитесь? Человек, который уважает себя, его уважают другие. Человек, который любит себя, его любят другие. И фраза «Я-то себя люблю, но другие» а здесь чуть-чуть... По поводу честности. Если вы себя любите, то другие тоже вас любят. Я есть отражение реальности. Реальность есть отражение меня. А я могу себе говорить все что угодно. Я могу себе каждый день говорить, что я королева Англии. Но в Англии уже есть королева. Это называется самообман. И сколько бы я ни говорила о том, что я королева Англии, Uh, англичане даже не знают о моем существовании, они не признают меня своей королевой. Точно так же я могу себе говорить, что я люблю себя, uh, заметьте тон, которым я это сказала, но окружающие не знают о том, что я так решила, и поэтому они ко мне относятся так, как я отношусь сама к себе. Даже не так, как они ко мне относятся, а как я к себе отношусь. Они уважают меня настолько, насколько я себя уважаю. Они любят меня настолько, насколько я себя люблю. И так далее, и тому подобное. Если вы хотите быть наказанными, всегда найдется палач, и вас накажут. Любым возможным способом. Если вы думаете, что вы пустое место, то люди будут вам, к вам равнодушны, и они будут вас не замечать. Вот вам аварии на пешеходном переходе. Водители не видят этих людей. Вот вам несчастные судьбы и несчастные жизни, пресловутое одиночество, когда у меня нет меня, так все-таки я пустое место или я езнь.